Замер компрессии двигателя. Автомобиль Toyota Highlander. Год выпуска 2011. Объем двигателя 3.52 G RFE. Первый цилиндр. 10 килограмм. Второй цилиндр двенадцать килограмм. Третий цилиндр. Одиннадцать килограмм. Четвертый цилиндр. Одиннадцать килограмм. Пятый цилиндр двенадцать килограмм. Шестой цилиндр. 12 килограмм видеосъемка окончена